Есть несколько вариантов не катиться на роликах. Сведите ноги клином или наоборот разведите носки, при этом сгибая колени. Можете поставить ногу как при торможении т и упереться в ролик другой ногой. Не катайтесь по лужам и песку, берегите подшипники. Дорогу переезжайте медленно, даже если горит зеленый свет. Самокат полезен в местах, где дорога недостаточно широкая. Если нужно проехать небольшую яму, перенесите вес на пятки, а носки тяните на себя. Для преодоления лежачих полицейских перед тем, как поднять носки, нужно сделать разгрузку или перепрыгнуть через них. Если во время катания услышите непонятный стук роликов, проверьте хорошо ли закручены оськи. Звук все еще остался? Возможно, дело в подшипниках. Помните, пока ваши мышцы-стабилизаторы не наберут достаточной силы, эффект от тренировок будет незначительным.